Умение работать с потоками сил, это сознание магическое, оно должно не перебывать в иллюзиях относительно самого себя. Запомните это надо. Поток удачи войдет в то сознание, которое желает быть ведомым. Это очень важно. Желает быть ведомым по разным причинам, не, по, не только обязательно по причине собственной глупости да, или собственной наивности. Оно желает успеть быстрее, чем другие, и устанавливает сделку с определенной силой. Если эта сила родовая, это ваша удача, тогда вам не нужно ее искать, она у вас есть. Поэтому я говорю, определите третьим пунктом, может быть, это сила родовая. И тогда вам не нужно ее искать, она у вас есть и есть по праву. Опять же, не за ваши прекрасные глаза, а потому что вы представитель определенной крови. И это вам повезло. Но если сила не родовая, вы должны будете ее искать и находить инструменты, чтобы ее удерживать в себе. Не только тогда, когда вы выполняете определенные условия, а вообще всегда. Для этого выполнение условий силы всегда является ритуальным действием. Поэтому очень важно вычислить принцип, в какой момент вам везет. Вот вы выполнили определенное действие, да? встаете до рассвета. Вот Как встаете до рассвета, все получается. Как проспали, все ничего не получается. Это закономерность. И эту закономерность вы за собой должны знать. Значит, соответственно, достаточно выполнить это ритуальное действие и тем самым привлечь к себе поток удачи. А привлечение привл... привл... произойдет это только в одном единственном случае, если вы за этой силой заинтересованы больше, чем она вас. А это почти всегда, если эта сила не родовая. Запомнили, не пребываем в иллюзии просто так, что вы такой классный, вас никто здесь не будет вас будет беречь только при одном условии, вы выполняете нужные действия. Мы живем в мире действия, вы должны выполнять правильные действия. Гейс взяли, гейс выполнили. Обед взяли, обед выполнять. С религиозной системой контактируйте, религиозные правила выполнять, выполнять, то есть быть синхроничным с задачами своего божества. И тогда он будет вам помогать, потому что вы в системе, вы в потоке. И тем потоком, которым он обладает, он облагодетельствует и вас. Либо потоком удачи, либо потоком власти. То, что вам нужно. Удача любви всегда должна быть система какая-то. Это склад характера, склад личности. Определенный склад личности, который заставляет вас обращать взор, на определенные вещи, на какие-то очень определенные вещи. Не смотреть в другую сторону, смотреть в эту. И когда вы смотрите в эту сторону, все получается, как только вы обращаете на вещи вам не нужные, не свойственные, сразу идет катастрофа. Удача, говорят, отвернулась от меня. Все было хорошо, но удача отвернулась от меня. То есть Александр Македонский шел завоевывать мир, у него все было хорошо, пока он не подошел до Бабирова. Там ему сказали, стоп, обойди, великий город, стороной, это блудница, тебе не можно. Он в него вошел и все. То есть принцип удачи сталкиваться с чем-то, идти в определенном направлении, избегать чего-то, это тоже удача. Если ты принцип удачи, если ты делаешь так-то, так-то, так-то, удача будет. Поток удачи постоянно с человеком не присутствует. Это как ветер, он дует в спину тогда, тогда надо. Но контроль над вами, этот поток, носитель этого потока сила в фоновом режиме, знаете, так наблюдает, все ли нормально с носителем моего потенциала, так, периодически надо на него поклятывать. Да? И определенные системы звоночков. Если вдруг носитель взрывается да, и неправильно себя ведет, или попадает в угрожающую ситуацию, созданную эгрегориальной системой, или хаос его знает куда уносит то, значит, соответственно, эта система контроля, эта система бережника, она активируется и выводит человека из зоны фатального развития событий. Главное, чтобы он дошел до определенного момента и реализовал те задачи, которые он сам на себя взял и у него положены определенным способом. Поэтому это всегда такой незримый контроль. Вот люди, которые живут на потоке удачи, они всегда признают то, что всегда ощущают рядом с собой какую-то некую силу, да, которая, на которую они могут положиться. То есть как будто за ними кто-то приглядывает. Но в сферу своего ментального развития они это называют ангелом-хранителем или там, своим... Там, бабушка за мной наблюдает, там, мама за мной наблюдает, покойник, дедушка за мной наблюдает. Каждый в сферу своего развития, это не имеет значения, как это все назвать, важно, что она присутствует. Человека. Но вам будет очень важно определить ее источник. То есть если она у вас есть, вам нужно понять, что это за сила, какой бабушка-дедушка. Удачи обладают совсем потоком удачи, совсем иного качества силы. Вы могут представить перед вами в виде бабушки девушки, чтобы вы не очень пугались. Не шибко, скажем так, но тем не менее это никакого отношения к вашим родственникам не имеет. Попробуйте выявить. Но на этом уровне, на уровне, на котором вы сейчас находитесь, мало чувствовать. На этом уровне надо понимать и вычислять. За чувствование возвращаемся на второй курс, там чувствование, хоть отчувствуйтесь. никто вам не Здесь, пожалуйста, думаем, понимаем, осознаем, делаем выводы, чему и учились, надеюсь. Не забыли навыки 3, 4 и 5 курса. Значит, соответственно, вам нужен вывод, принцип. Исходя из этого принципа вычисляется то же самое.